Сегодня мы собрались здесь, на памятном месте погибших героев. Мы пришли сюда, ветераны боевых действий, для того, чтобы поддержать нашего президента в его решении, сложном решении, но необходимом. Мы поддерживаем и всегда будем поддерживать политику нашего государства. Армия, которая участвует в наведении поддержания мира. Многие из нас прошли афганскую войну войну на Кавказе, выполняли задачи и приказы Родины. То, что сейчас происходит на Украине, оно полностью подтверждает о том, что нас пытаются окружить со всех сторон. Бандеровцы на Украине создали очень сложную ситуацию. В частности, остановили вот эти бойцы, эти варвары, как их назвать, батальона «Айдар», остановили группу беженцев, детей, Женщин, стариков посадили грузовую машину, отогнали от дороги на 100 метров и из гранатометов, огнеметов сожгли заживо. Шаги к миру, которые предпринимает наше правительство, наше государство, они являются просто значимыми, обязательными. И сегодня наши ребята защищают наше отечество, наше будущее, будущее наших детей. И сегодня мы поддерживаем нашу армию, нашего президента и мы все здесь присутствующие говорим нашему президенту. Мы поддерживаем его, мы с ним, мы за него. И очень надеемся, что скоро все это закончится, принуждение к миру, и все будет восстановлено, и будет мирная жизнь всего нашего народа. Все мы вместе, все будет хорошо, мы победим. Всегда стоять на стразе.